BitsGit. BitsGit в восьмеричной форме пишется как 2.3.0. равнозначен сует, только наследуются права не владельца файла, а группы. Если BitsGit установлен для каталога, то создаваемые в нем файлы при запуске будут принимать идентификатор группы каталога, а не группы, в которую входит владелец файла. BitsGit полезен при коллективной работе пользователей, например, пользователей. Пользователи, входящие в группу Developers, смогут получать полный доступ к файлам в каталоге DIR-1, созданные другими пользователями, также входящими в группу Developers. Без бита с Git файлы, созданные другими пользователями, принадлежали бы их основной группе, что в итоге не позволило бы участникам общей группы получать к ним полноценный доступ. Давайте переключимся на консоль и поработаем с этим битом. Вначале создам в, в корник каталог dir 1 пусть он называется, установлю на него бит с гид и стандартный право доступа 775. Дальше с помощью команды чоун сделаю группой владельцем группу developers для этого каталога. Сделал, посмотрю что у нас получилось. lsld и видим что в блоке отвечающем за права для группы здесь у нас RVS, read, write, с, то есть с бит у нас установлен. Все нормально. Теперь пользователи, входящие в группу Developers, будут иметь полный доступ к файлам, созданными другими участниками группы Developers. Потому что все создаваемые файлы будут иметь группу владельца Developers. Bits.git также не стоит использовать без необходимости. Найти все файлы и каталоги с установленным битом Sgit можно с помощью команды Find. Find Так 2000... Exec .ls ld Для найденных файлов выполняем ls. И вот на экран выведен список всех файлов, файлов в файловой системе, на которых установлен bits.git. По возможности лучше отказаться от использования этого бита. Убрать его с файла можно с помощью команды chmod.as. Имя файла. собственно Точно так же, как и bit.suit. Мы отсюда возвращаемся слайда мы переходим дальше бит стики если бит стики он восьмеричный форум пишется как 130 устанавливается на каталог то удалять и переименовывать файлы в этом каталоге может только владелец этого каталога владелец файла или пользователь root иметь только разрешение на запись в этот каталог недостаточно стики бит помогает каталогам вроде tmp стать более защищенными Бит, установленный на файл, запрещает ему выгрузку из памяти. Это было полезно для часто запускаемых программ 80-90-х годов. Но в настоящее время для этих целей он уже не используется. Давайте переместимся на консоль и установим бит-стики на файл. Создадим какой-нибудь файл. TouchFile1. Создали файл. Ну, и с помощью команды hmod. Стики, он единица обозначается, то есть единица, а дальше устанавливаем нужные нам права доступа, например, 775 на файл, ну или 664 по умолчанию, как оно ставится, вот пусть так будет. Вот и видим в конце буква «Т» у нас появилась, она обозначает у нас стики бит. Убрать стики бит с файла можно с помощью чмот -t имя файла. Минус t имя файла. Смотрим, все, стики бит у нас пропало. Вот так можно работать с этим битом. Команда «Чмод» — изменение прав доступа. Программа chmod, change «ChangeMode» — служит для того, чтобы изменять права доступа к файлам. Формат команды «Чмод», «Опции», «Режим» и «Имя файла», для которого все это применяется. Как уже говорилось ранее, режим доступа к файлу описывается 9 битами по 3 бита на каждой из категорий владелец, группа владельц и все остальные. В каждой из категорий могут быть следующие права доступа. Чтение, запись и выполнение. Чтение обозначается буквой R, сокращение от read, запись буквой W, сокращение от write, и выполнение X, executable. В таблице представлены возможны права и числовое значение. Для каждой из этих букв R, это у нас она четверка обозначается, чтение, W – двойка запись, и X – единица. То есть, если мы хотим установить право на чтение и на запись, нам нужно будет сложить числовые значения, то есть получится у нас 6, и такое значение применить к файлу. То есть, если мы хотим владельцу дать право на чтение, запись, группе на чтение и всем остальным также на чтение, то права у нас будет 644. То есть, RV, R, R. Я думаю, это понятно. Достаточно просто эту команду использовать. Давайте на консоль переключимся. Посмотрим, что у нас здесь есть. Установим 775 на файл 1. Посмотрим содержимое каталога с выводом атрибутов для всех файлов и подкаталогов. И вот видим права доступа. Установлен. Первый у нас символ, черточка, это обозначает, что у нас просто обычный файл. Дальше у нас вот идет 9 знаков. Они у нас вот описывают стандартные права доступа на файл. Значит, первая секция из трех. Это RVX у нас сейчас. Это права доступа для владельца. Как видим, ему разрешено все. То есть, read, write и executable. То есть, и на чтение, и на запись, и на выполнение. Второй блок, вторая категория из трех битов. Также RVX, то есть для группы владельца тоже и на чтение, и на запись, и на выполнение. Все разрешено. И третья категория, также из трех битов состоит. Это для права для всех остальных. То есть всем остальным разрешено читать и выполнять этот файл. Ну и, собственно, как мы уже знаем, права... Можно устанавливать, изменять с помощью команды «чмод». Сейчас у нас 775 стоит. Мы можем с помощью команды «чмод» поставить, допустим, 644 на этот файл. То есть что получается? Для владельца мы ставим 6, для группы 6 и для всех остальных 4. 6 – это у нас 4 плюс 2, то есть чтение 4, запись 2. То есть получается 6. Все это складывается. Для группы то же самое. Чтение 4 и для группы 2. Все это складывается и пишется в эту команду, то есть у нас rv здесь получается, но ну, для всех остальных то ли, то ли, только read, чтение чтение у нас обозначается цифра 4, и вот я ее здесь написал больше ничего не нужно, если я бы хотел, чтобы для всех остальных было не только чтение а чтение и выполнение, то здесь естественно 4 плюс 1 будет 5 почему? Потому что а, на чтение у нас 4, на выполнение у нас единичка, можем это сделать прямо сейчас и посмотреть, что получилось и видим, что тут что мы хотели, то и получился V RV, Rv, Rx. То есть для владельца чтение, запись. Для группы чтения, запись. И для всех остальных чтение и выполнение. То есть 665. Если это в цифры переводить. Возвращаемся. И опции команды чмот. Их немного. Минус V выводить отладочную информацию. и Минус R рекурсивный режим. Когда можно права. Установить на все файлы и под каталоги, которые содержатся в заданном каталоге. Мы переходим дальше. Команда «Чоун» — смена владельца файла и группы. Команда «Чоун» предназначена для смены владельца файла и или группы. Первым аргументом команды является новый владелец, вторым — файл или каталог, для которого нужно применить изменения. Через двоеточие в первом аргументе можно передать название новой группы. Формат команды chown, опции, владелец, двоеточек, группа и файл. Не обязательно передавать и владельцы группы Можно либо то, либо другое передать. И примеры, которые представлены на слайде, это все хорошо демонстрирует. То есть в первом случае меняем владельца файла, соответственно, chown пишем. Имя владельца файла нового, то есть user2 у нас будет владельцем файла. И название, для которого мы хотим это применить, файл файл.txt. Во втором примере меняем только группу владельца, то есть владельца у нас как такового не будет. Мы пишем сразу двоеточие и группу владельца для файла file.txt. Файл в третьем примере меняем владельца и группу владельца, то есть указываем сначала владельца в команде Чон, потом двоеточие и группу владельца. И потом уже указываем файл, для которого все это применяется. Ну и четвертый пример рекурсивное. Изменение владельца и группы владельца. То есть пользователь User2 и группа Group2 у нас будут обладать всеми файлами под каталогами в каталоге DIR, который находится у нас в корне файловой системы. Ну, и давайте посмотрим, какие есть опции у команды Chown. Их также, как и у нет практически. Это V, выводить отладочную информацию, и минус R, большой рекурсивный режим работы. Переходим дальше. Команда Umask. Изменение режима доступа для создаваемых каталогов и файлов. Команда Umask позволяет задать, с какими правами доступа будет вновь создаваемый файл. Значение Umask вычитается из числа 777 для каталогов и из числа 666 для файлов, перед тем, как быть назначенными. Например, команда Umask 022 приведет к тому, что созданный каталог будет иметь права 755, RVX, RX, RX, а файл... 644. RV, RR. В таблице представлены возможные значения UMASK. То есть, я думаю, как уже понятно, значение UMASK будет вычитаться из стандартных прав доступа. И давайте перейдем на консоль и посмотрим эту команду. С помощью UMASK мы можем посмотреть, какой UMASK сейчас у нас установлен по умолчанию 0.22. Мы можем установить допустим какое-то новое значение 00 и 7 что теперь это нам даст давайте создадим пустой файл файл 2 и посмотрим что с этим файлом 2 у нас произошло и видим что по умолчанию он теперь имеет права только rv. и а всем остальным ничего не разрешено потому что мы вычитаем все биты из группы и из для всех остальных. То есть здесь семерки стоят. Как мы знаем, для файла из числа 666 вычитается, то есть 6-7 минус получается уже как минимум 0, и ничего здесь не назначается. Вот, давайте его поменяем обратно. И маска у нас, допустим, будет нулевой. И создадим новый файл, touch file 3 и увидим, что на файл теперь у нас 666 установлен то есть rv rv rv потому что у нас и маску 0 и соответственно из числа 666 вычесть 0 получается 666 то есть ничего не вычитается поэтому такие права по умолчанию на файлы ну и на каталоге соответственно у нас 777 будут устанавливаться давайте созданием каталог и вы это увидите ну и на каталог вот RVX, RVX, RVX, то есть 777 максимальные права доступа. Такие каталоги лучше не создавать цель безопасности. Любой может там что-то натворить. Ну и давайте вернем UMASK значение по умолчанию. И удалим все эти файлы, которые здесь накопились. Они нам не нужны с такими небезопасными правами. Возвращаемся. Чтобы установить значение UMASK для своей учетной записи, то можно просто в файл локальный, который у вас в домашней каталоге .bashprofile, добавить строку Umask, которая будет содержать нужное вам значение Umask. И тогда при подключении в систему это значение автоматически будет применяться к вашей учетной записи, и вы можете создавать каталоги и файлы с теми правами по умолчанию, которые вам нужны. А мы переходим дальше. Команда lsator. Команда элосатора выводит список файлов, их EXT, два атрибутов. Давайте переключимся на консоль и посмотрим в действии эту команду. Создадим какой-нибудь файл, потому что у меня в каталоге домашнем ничего нет. И выполним эту команду элосатор. И вот выведен список всех файлов в домашнем каталоге и их xt 2 атрибуты. Как видим, здесь одни черточки, никаких атрибутов у меня сейчас не установлено. Давайте вернемся назад, рассмотрим опции этой команды: минус r большой рекурсивный режим, минус v большой в первой строке вывода отображается информация о программе elosator, минус a вывод всех файлов, включая файлы с точкой, минус d вывод информации только для каталогов, минус v малое вывод версии файла. Как устанавливать EXT2 атрибуты, мы как раз сейчас и разберем. На примере следующей команды. Команда Chatter изменения EXT2 атрибутов. Команда Chatter позволяет изменить EXT2 атрибуты для файла. Оператор плюс предписывает добавить атрибут к существующим. Оператор минус предписывает сбросить их. а Оператор равно предписывает установить указанные атрибуты и сбросить все остальные опции. Uh, у этой команды очень много. Я сейчас не буду останавливаться и обо всех uh, них здесь рассказывать, потому что все это как бы и на слайдах видно, и в книге это все будет, можно просто прочитать будет. Я сейчас uh, на практике покажу, как использовать эту команду. Мы сейчас установим xt2 атрибут на файл и посмотрим, к чему это все uh, приводит. Давайте на консоль переключимся. переключимся. Видим, у нас здесь есть файл, файл 1. И давайте на него установим а, атрибут. Атрибут будет а, иммунитет на файл. Давайте сделаем это сейчас. Так, chatter плюс i. Плюс означает, что мы добавляем, ну и файл, для которого это все добавление происходит. Lsatter команда у нас на экран выведет как раз этот Список атрибутов EXT2 и видим, что здесь у нас I остановлен, то есть иммунитет. Что же иммунитет этот обозначает? Ну, он означает то, что этот файл нельзя будет удалить даже пользователю root. Давайте попробуем. Видите, Permission not permit, то есть операция не разрешена. Этот файл теперь нельзя будет удалить до тех пор, пока атрибут иммунитет с этого файла снят не будет. Снять его можно также с помощью минус "-i", чаттер Теперь этот файл можно... Ну, давайте сначала с помощью лосатор посмотрим. Нет никаких здесь атрибутов. Теперь его можно смело удалять. Вот так атрибуты могут работать. Вернемся обратно. Вот как раз минус "-i". У нас это включение иммунитета к любым операциям на файл. Ну и другие опции вы в книге найдете, либо на слайде посмотрите. Здесь их много. Многие из них они практически не используют, Самый распространенный это как раз i-иммунитет. Давайте перейдем дальше. Опции команды Chatter. Минус R большой это рекурсивный режим работы. Минус V большой вывод версии программы Chatter и дополнительных сообщений во время ее работы и минус в малая установка версии файла.